Студенты действительно хотят знать новое и в рамках вот нашей специальности судебной медицины они действительно хотят они искренне занимаются я скажу что я много лет например не проверяю посещаемость на лекциях но зал бывает полон то есть студенты приходят студенты хотят слышать то что мы им рассказываем с прошлого года И с этого у нас появились новые дисциплины на кафедре. С прошлого года мы стали э, преподавать дисциплину по выбору, которую назвали «Медико-правовые основы деятельности врача». А в этом году у нас появилась новая дисциплина по выбору «Юридическая защита и безопасность врача». Скажу, что эти дисциплины, они востребованы, потому что о медицинских ошибках, дефектах там, и так далее мы слышим с вами постоянно, и студенты хотят защищать себя, студенты хотят знать медицинское право, они выступают с этой инициативой, чтобы мы им это рассказывали, что и послужило основанием для создания вот этих вот у нас курсов. Ну и о некоторых аспектах преподавания этих курсов сейчас выступит профессор нашей кафедры, доктор медицинских наук, Поздеев Алексей Родионович. Обоснование появления новых спецкурсов. Это непростая ситуация, это потребительский экстремизм, Самые крайние формы — это консюнеризм. Это преследование медицинских работников, с одной стороны. Правовое государстве изменение приоритетов к медицине. Это недостаточная правовая грамотность как студентов, так и медицинских работников. И отсюда преподавание права почему-то наш законодатель убрал со старших курсов. И когда врачи оказываются на старших курсах, то у них возникает множество вопросов. В связи с тем, что раньше, когда были стандарты того поколения, преподавание шло именно на старших курсах. И вопросы медицинского права, они очень подробно рассматривались. Вот для того, чтобы изменить эту ситуацию, нам и предложим Курс по выбору, спецкурсы. Один из таких – это юридическая защита и безопасность врача. Ну и очень кратко, давайте мы пробежимся, что представляет содержание данного спецкурса. Объем – это две зачетных единицы, это три компетенции, общекультурные и общепрофессиональные компетенции. Здесь они перед вами представлены. Задачи, которые решает спецкурс, их достаточно много, это обучение студентов, это восполнение тех знаний, которые ими были утрачены, а возможно и появились множество новых вопросов, которые требовали разрешения на конкретных ситуациях. Так как есть компетенции, они должны включать определенные знания, которые вам тоже представлены, это медицинская юриспруденция нормы, морально-этические нормы, правила, принципы, права и обязанности врача, основные правовые документы, ну и так далее, и так далее. Умения, тоже они вам представлены здесь. Не позволю вам не зачитывать. При необходимости мы можем поделиться материалами этого спецкурса. Владение. Это в первую очередь защитить себя, то есть владение определенными навыками, изложить самостоятельную точку зрения, анализ, логическое мышление, ну и, безусловно, знание законодательства. Тематика занятий. Основные вопросы медицинского права. Врач, права и обязанности. Трудовые отношения в здравоохранении. Медицинская деятельность, виды и формы. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской деятельности. Отдельно вынесены вопросы медицинских экспертиз. Ответственность медицинских продуктов. Ну и, безусловно, все занятия были построены на современных технологиях. Вот в качестве мультимедии я отдельные видишки привел из лекции. Когда не нужно брать с пациента информированного добровольного согласия? Пожалуйста, посмотрели, записали, запомнили, какие формы информированного добровольного согласия утвердил Минздрав. Не все утверждено, но то, что есть у врача, в будущем уже есть, пожалуйста, под рукой. Ошибки, которые совершает врач при оформлении информированного добровольного согласия. И как правильно все это нужно сделать. Самостоятельная работа студентов. Так как у нас третье поколение, а в 2019 году переход на четвертое поколение, самостоятельной работе уделяется первостепенное значение. И поэтому в первую очередь это вопросы, связанные с электронными образовательными ресурсами. Вконтакте у нас информация... На сегодня около тысячи друзей, это студенты, начиная первый, второй, третий, четвертый курс, там представлены и методические материалы. И в то же время отдельные ситуации, на которые, во-первых, они принят и книжки, и мультимедиа, при необходимости могут обратиться. Если пожелаете, тоже можно подписаться. Группа называется ⁇ Правоведение и ГМА ⁇ Для того, чтобы студенты, а студенты у нас в будущем, они не только, скажем так, врачи, участковые, они у нас становятся и министрами, и юристами становятся. С 2018 года в Ижевске, в Удмуртии открылся, по сути дела, филиал, центр, который готовит юристов на базе медицинского права. Поэтому Некоторые студенты уже задумываются о получении после прохождения магистратуры, о получении второго юридического образования. Конечный результат положительный будет, безусловно, через несколько лет. И наши студенты становятся более юридически грамотными. Спасибо. Спасибо ну, и, конечно, студенты не только учатся, они занимаются наукой. Они разрабатывают что-то новое. Ну и о том, как выполняется научная работа студентов, молодых ученых, в частности в Уральском государственном медицинском университете, нам сейчас расскажет долгова Оксана Борисовна, доцент кафедры патологической анатомии и судебной медицины Уральской государственной медицинской академии. Кандидат в медицинский учреждение. нашим судебным медикам-станатологам установить в качестве причины смерти отравление веществами, имеющими свойства наркотические. Вот это научное направление следующее, да, судебно-медицинское в случаях авиазакустро начинали мы работать очень осторожно, потому что пришли советы из том вопросе и сказали, что мы хотим заниматься этим направлением. Ну, хотим, желание, пожалуйста, попробуем, не получится, не будем. Что у нас за пять лет, какие результаты? Стендовые доклады на конференциях по идентификации личности неопознанных трупов, по анализу авиакроисшествий, которые случались в Российской Федерации и за ее пределами, публикации сборников, работ молодых ученых, по оценке авиакатастроф с пострадавшими, по оценке результатов исследований на наличие алкоголя, алкоголя при летальных происшествиях, выступления на студенческих конференциях, в Перми, дипломы, соответственно, у нас, чебоксары принимали нас ежегодно студенты участвует в конференции в огромные международные белые цветы, мы тоже получаем призовые места, работая в этом направлении. Также печатаем соцсборника, получаем сертификаты, вот проблемы судебно-медицинской экспертизы при расследовании терактов на самолетах, поскольку это студенты, конечно, э мы ожидали, насколько будет э, все-таки результат к окончанию шестого курса, но и не подвели студенты наши. Работа опубликована в журнале, рецензируемом ВАК. ну и это стало, в общем-то, серьезным подспорьем для поступления в ординатуру э, в университет города Екатеринбурга. Хорошо. Нашим студентам ну, вот, представлены дипломы, сертификаты. И еще одно направление, которым очень интересуются наши студенты, это, конечно, анализ и оценка студентно-медицинских экспертиз по вопросам качества оказания медицинской помощи. Мы не препятствуем работе, работе в этом направлении. У нас стендовые доклады, у нас выступления на конференциях, которые тоже получили высокую оценку. Ну и э, достаточно хорошо промотивировали студентов, чтобы заниматься в этом направлении по тем специальностям, которые они выбирают в дальнейшем. Спасибо за внимание информация по результатам исследования коллектива авторов которых включила как судебных медиков так и специалистов по уголовному праву и философии вопрос рассматривается в контексте правоприменения статьи 111 при случае наступления смерти от абитурационной асфиксии вследствие кровотечения во внутренней дыхательной пути при переломах костей лицевого скелета. Как вы знаете, детерминизм, как раздел философии, является знанием, которое востребовано любой дисциплиной современной науки для решения задач как исследовательского, так и предполненного характера. Преидентное место во взаимосвязи явлений и процессов окружающего мира отводится причинно-следственным отношениям потому что именно таковые отражают объективную реальность и предполагают необходимость последовательности событий. Однако в практическом приложении существуют случаи, когда мнения научного сообщества расходятся, и это касается не только смежных дисциплин, но и областей знаний. Последние относятся к юриспруденции, в частности, к уголовному праву. По правоприменению Части 4 статьи 111. При диагностировании судебно-медицинской экспертизой наступление смерти от аттракционной асфиксии при причинении переломов костей и целого скелета. Вы знаете даже, что и в судебно-медицинском сообществе по этому вопросу нет единого мнения. Ну, например, Зарасов считает, что причинно-следственная связь имеет место, а такие авторы как... Туманов и Николаев, они считают, и ряд других считают, что причинно-следственной связи необходимой нет, а присутствует только случайное возникновение событий. Поэтому, по нашему мнению, для разрешения данной проблемы необходимо привлечение соответствующих специалистов, о которых я вам уже сказал. И на основании этого мы проанализировали данный конкретный случай как с позиции судебной медицины так и уголовного права все вы знаете что процесс, процесс расследования противоправных действий закончившихся смертью субъекта предполагает возбуждение уголовного дела по статьям МК в зависимости от состава преступления в том числе и по статье 111 вы знаете это умышленное причинение тяжкого вреда здоровья для оценки тяжкого ряда здоровья существуют медицинские критерии, которые нам хорошо известны. Если сущность содеянного по содержанию попадает под статью 111, то важным моментом следует считать неосторожное причинение смерти от нанесенных повреждений, вызвавших этот вред, что уже подпадает под часть 4 данной статьи. Последнее следует из результата судебной медицинской экспертизы трупа. Если устанавливается необходимая причинно-следственная связь между повреждениями и смертью, то применение части 4 данной статьи очевидно. В обратном случае применяются иные ее части. Следовательно, право применения части 4 статьи 111 якобы напрямую зависит от судебной медицинской экспертизы. Однако, по нашему мнению, столь упрощенная логическая последовательность может привести к юридической ошибке оценки противоправных действий субъекта относительно доменения части 4, статьи 111. В качестве примера нами рассмотрим случай, когда потерпевшему причиняется переломка лицевого скелета, сопровождающего перетечением верхнего дыхателя приводящих к наступлению смерти от операционной асфиксии. Знания философии в части причинно-следственных отношений четко определяют признаки таковых, основным из которых является признак порождения, который и предопределяет необходимость перехода причине следствия при, при наличии определенных условий. Последним в нашем рассматриваем случае будут обязательно относиться внешние обстоятельства, предполагающие особенности расположения тела в пространстве, то есть обязательное положение тела лицом вверх. Судебный медицинский эксперт, скрывая подобный случай, раскладывает звенья причинно следственной связи между морфологическими элементами патологических изменений, происходящих от этапа перелома костей до наступления смерти, с целью установления их транзитивности. В данном случае перелом как причина вызывает следствие кровотечения. В свою очередь кровотечение уже как причина вызывает скопление крови в дыхательных путях, вызывая с необходимостью наступление последующего следствие операционной асфиксии. Следовательно, между переломом костей носа и смертью имеется необходимая причинно-следственная связь, ну, при наличии обязательных условий. При этом необходимо акцентировать внимание на то, что судебный медицинский эксперт производит оценку только медицинских патологических процессов, не выходя за рамки своей компетентности. Имея под подобное заключение следствие, следствием осуществляется юридическое оценка действий субъекта причинившего перелом костей лицевого скелета и если объективная сторона преступления предполагает вину по неосторожности то это деяние попадает под правоприменение статьи части 4 статьи 111 что и реализуется на этапе судебного разбирательства. Однако, по нашему мнению, подобный случай целесообразно рассмотреть не только с позиции судебной медицины, как частью из проблемы, но и уголовного права. В уголовном праве, как и в философии, существует применение понятия причинной связи, поскольку применение его в уголовном праве ничем не отличается по своей сущности от философского понятия. Но в то же время можно говорить о специфике причинной связи в уголовном праве. для исследования причинной связи конкретно, по конкретному уголовному делу является описание, прежде всего, объективной стороны состава преступления согласно статьи Уголовного закона. Потому что объективная сторона — предусматривает то действие или бездействие, а также общественно опасные последствия, между которыми и устанавливается причинная связь. Поэтому при решении вопроса об ответственности за наступившие последствия следует исходить из различия между необходимой и случайной связи. Наиболее полное развитие этой точки зрения получила в работах юристов по уголовному праву, и Курского, и Ковалева. Я акцентирую автор, это очень важно. Авторы указывают, что всякое сознательное действие субъекта заключается не только в телодвижении, но и в сознательном управлении, управлении теми процессами и механизмами, которые находятся под его контролем или могут быть направлены на достижение поставленных целей. Поэтому... Изменение характера действий всегда зависит от изменения ума. Когда обвиняемый не знает об обстоятельствах объективных, сопутствующих его действиям, не рассчитывает на них и не использует их в своих целях, тогда они не считаются элементами его действий. И результат, наступивший вследствие этих обстоятельств, объективно случайен и не является результатом Подчеркиваю, его личных действий. Но если субъект сознательно использует данные объективные обстоятельства в своих целях, то они уже становятся элементами его действий. И преступный результат есть необходимое последствие именно этого. И позволяют рассмотреть наш случай в контексте рассмотрения проблему, Имеется юридический. Очевидно, наиболее опасным видом рассматривания преступления является деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. То есть наш случай попадает под часть четвертую статьи 111. Данный вид причинения тяжкого вреда здоровья представляется собой, прежде всего, сложный состав преступления с двумя формами вины. Это умысел, который может быть прямой после не неконкретизированный по отношению к причинению тяжкого вреда и неосторожность по отношению к наступлению смерти для умышленного причинения вреда наиболее типичен неконкретизированный умысел, когда виновный предвидит, желает или сознательно допускает причинение вреда или другому лицу, но не представляет конкретного объема этого вреда или еще возможности конкретизировать степень тяжести причиненного вреда. Квалификация судьей при неконкретизированном умысле определяется в зависимости от фактически наступивших последствий, поскольку умыслом нападавшего субъекта охватывалось причинение любого вреда здоровью. Как указывалось выше, при судебной медицинской экспертизе переломкости и носа обусловившей кровотечение и развитие труд, состоит в необходимой причинно-следственной связи с наступлением смерти так как состояние, угрожающее жизни так как является угрожающим жизнью состоянием. На основании этого определяется субъективная сторона преступления, квалифицирующая его по статье 111. И устанавливается объективная сторона деяния, которая может попадать под норму статьи 28. И в контексте статьи 111 квалифицируется причинение смерти по неосторожности. Однако, при детальном рассмотрении конкретного случая, а именно внешних обстоятельств, приведших смерти, определяется обязательно объективное условие, которое приводит к наступлению такой, а именно расположение тела в пространстве. Следовательно, при установлении вины по объективной стороне преступления определяет наличие или отсутствие необходимой причинно-следственной связи между действиями субъекта и наступлением смерти. В нашем случае обвиняемый не знает об объективных обстоятельствах, сопутствующих его действиям, он не рассчитывает на них и не использует их в своих целях, поэтому они не считаются элементами его действий и результат наступивших следствия этих обстоятельств. Объективный случай, по мнению же самих юристов. То есть между объективной стороной преступления и наступлением смерти необходимая причинно-следственная связь отсутствует. Следовательно, основным основным решением вопроса в конкретном приведенном случае... Уголовное дело должно возбуждаться по статье 111, учитывая то, что отсутствует причинно-следственная связь между объективной стороной преступления и наступлением смерти. Судебные же медики всегда устанавливают наличие причинно-следственной связи, потому что таковая очевидность. И она существует между переломом костей носа и развитием операционной асфиксии Благодарю Спасибо, Благодарю. коллеги. еще вот еще нам эту а видеооткрытку, да, обязательно представить на вторую часть. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Павлович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Прежде чем перейти к основной части своего доклада, я хотел бы сказать, но ну, все, конечно, самые теплые пожелания и поздравления я оставлю на неофициальную вторую часть сегодняшнего мероприятия отношения к Саввановичу. Но тем не, менее, тем не менее, хочу отметить, что то, что вот я сейчас перед вами стою, это исключительно благодаря волшебному долгоиграющему пендалю в 2002 году Владислав Ивановичу, энергии которого не иссякает и по сегодняшний день. Вот. В конечном счете, это были в 2003 году э, в защиту кандидатской диссертации. Причем родилась она э, ровно за 9 месяцев, достаточно быстро, с момента моего приезда до дня защиты. Вот прям ровно 9 месяцев. Через 10 лет, в 2013 году э, докторская диссертация. Э, что касается оптимизации, вот опять же, Влад затронула Иванович затронул вот эту очень э, такую трепетную тему, касаемую наших кафедр э, по всем регионам, да, с каждым годом становится все меньше и меньше, но тем не менее, благодаря, наверное, вот этой какой-то энергии волшебной, Александр Банч, оптимизация именно нашей кафедры пока не коснулась, в ближайшее время не коснется. В частности, буквально прошлой неделе руководство наших университетов. Ну, Изв... на Извините, перебью. Да, оптимизация вашей кафедры коснулась, но в результате этой оптимизации кафедры стала только больше. Да, да, прямо я хочу оборот. отметить, что у них на кафедре есть зал Да на двух этажах, если в университете, плюс еще в бюро мы занимаем. Если у нас в университете было на тысячи квадратных метров семь аудиторий учебных, в бюро 3 учебную аудиторию, то своим более изъявлением волшебным ректор на прошлой неделе выделил нам еще две аудитории в нашей кафедре. Если все-таки мы подойдем к оптимизации, то, наверное, оптимизация будет с последующим названием «Кафедра судебной медицины с курсом патологической анатомии». Мы же понимаем, к кому нас присоединяют, да? но мы постараемся сделать все прямо наоборот. Ну и также стараемся возлагать оказанные на нас надежды в отношении науки, в том числе. На сегодняшний день у меня 8 аспирантов, второе только за прошлый год защитились. Вот. Ну, пока еще интересы к науке не теряю, энергии в том числе, но вот в отношении такого количества аспирантов я, видимо, погорячился, потому что это просто огромное количество энергии и времени затрачивается на аспирантов. Но, тем не менее, кадр решают все, и пока в этом направлении я еще, в частности, со своими коллегами на кафедре не устал двигаться. Вот. Сегодняшний доклад «О «Особенности проведения комплексных экспертиз в случае, принадлежащего оказанию медицинской помощи». Тема, понятное дело, очень актуальная. Я данную тему озвучивал совсем недавно на конференции в городе Кирове, но с учетом вопросов, достаточно многочисленных ко мне, с учетом других моментов я ее несколько дополнил, освежил некоторые цифры, поэтому тем нашим коллегам, которые были в частности в Кирове, ну, будет тем не менее интереснее послушать сегодня. Да, помимо, как вы успели, наверное, заметить, почему эта тема особенно актуальна для меня, для нашей кафедры, потому что я также являюсь заведующим отделом комплексных, особо сложных экспертиз, и достаточно огромный объем выполняется экспертиз в данном направлении но и э, другие сотрудники кафедры, э, в частности двое доцент и ассистент являются также э, сотрудниками данного отдела. Обратим внимание на цифры, которые представлены на слайде. За 2018 год достаточно свежие цифры зарегистрированы за 6870 жалоб. А суд направлено 196 уголовных дел, а при сравнении с 2012 годом 2100 жалоб. И 75% врачей объявляются именно по 19 статье. Причинение смерти по неосторожности. Откуда же берутся такие цифры? Откуда же у нас развивается, берут свои корни пациентский потребительский экстремизм? И что за понятие вообще врачебная ошибка? Вообще данное понятие тихо и плавно ходит Если раньше, до 93 -го года, до вступления в силу закона об основах охраны здоровья граждан, до Вступление в силу 2300 Закона о защите прав потребителей, Гражданского кодекса, в частности, по новой редакции 8 я статья Гражданского кодекса, где четко прописано, что нынешняя медико-социальная помощь, она, по сути, на сегодняшний день является возмездным оказанием услуг. То есть все сводится к тому, что, с одной стороны, растет правовая культура граждан, а с другой стороны, все сводится к тому, что на сегодняшний день каждый седьмой пациент является действующим кверулянтам, а каждый 12-й пациент является потенциальным Ну Кто такие кверулянты, вы прекрасно знаете, то есть это те люди, которые исключительно своей целью преследуют зарабатывание денег на соответствующих подобного рода мероприятия в отношении медицинских учреждений, то есть подавая соответствующие иски и жалобы. С какими еще сложностями сталкиваются на сегодняшний день? как процессуальные а органы, ведомственные, так и при производстве экспертиз, конечно же, в нашей стране постоянно присутствует так называемое понятие коллизия права, противоречивость законов друг к другу. В частности, например, если в 320 м федеральном законе прописано, что медицинская помощь должна оказываться согласно действующим стандартам, но с другой стороны мы понимаем, что 17% нозологий не имеют своих на сегодняшний день. И с другой стороны, в 184-м федеральном законе 2002 года по техническому регулированию прописано, что стандарты – это медико-экономические показатели для добровольного и, возможно, многократного использования. Поэтому все-таки при производстве комплексных судей медицинских экспертиз в первую очередь нужно ориентироваться не на стандарты, а на методические протоколы, рекомендации, приказы и так далее. Врачебная комиссия. Ну, комиссия – это зафиксированная законная возможность со стороны медучреждения подтвердить или опровергнуть действия, которые были осуществлены медицинскими работниками. В частности, если например, подан иск в отношении конкретного учреждения, в отношении конкретного сотрудника, это фактически единственная возможность, когда медучреждение, конкретно медработник, в отношении которого я вам нажал, может отразить свою позицию что в последующем отражается уже в протоколе. Я подвел некоторые итоги, касаемые, начиная с 2004 года, количества проводимых комплексных экспертиз. Сюда не входит экспертизы в отношении других регионов. На сегодняшний день мы обслуживаем, так сказать, обслуживаем 21 ближнележащие регионы. Но не все самые ближайшие, в частности Магадан и Крым, но достаточно далекие регионы. Посмотрите, в четвертом году 17 экспертиз по нашему региону, а за 2018 год, например, уже 183. Но в числе лидеров традиционно у нас являются общей гинекологи и педиатры. Да, на последнее время достаточно много исков подается и в отношении не только, например, стоматологов, но и косметологов. В отношении салона красоты у нас в данный момент несколько судопроизводств проходит. Проблема, возникающая при назначении проведения медицинских экспертиз. Врачебная этика, способствующая сокращению правомерных деяний одних врачей другими, вследствие чего некоторые экспертизы проводятся уже не полно и не по всем представлениям документам. И не научно исследуются вопросы, поставленные на разрешение экспертов. Отсутствие перечня материалов, которые исследователь должен представлять в экспертном учреждении вместе с постановлением о назначении экспертизы при расследовании гетерогенных преступлений, а также полного перечных критериев формулирования дополнительных вопросов при назначении судей медицинской экспертизы. Дефекты оформления медицинской документации, но ну, это ВИЧ на сегодняшний день, я говорю врачам, потому что достаточно регулярно выступают на различных конференциях по различным профилям, то есть есть у меня соответствующие а, доклады, презентации в отношении дефектов реанимационной анестезиологической, помощи хирургической, педиатрической, индивидуально не онкологической, а гинекологической И я постоянно врачам говорю, что я не видел еще ни одной меддокументации, а конкретно медкарты, мобилатурной карты, где бы а, не присутствовали те или иные а, дефекты. Раньше, кстати, они назывались недостатками, сейчас они уже являются дефектами и, соответственно, в последующем утекающие а, присутствие причин следственной связи. То есть наличие сокращения в записи в диагнозах, исправления, замазывания, подчистки, заклеивания, подробность правильности описания жалоб, полноценный сбор анализа и так далее. И как показывает экспертная практика, вне зависимости от того, представлены ли на экспертизу медицинские документы подлинники, а также в каком объеме и насколько подробно отражены в них клинические инструментальные лабораторные данные, проведение комиссионной экспертизы в связи именно с гражданскими исками, в отличие от уголовного процесса, должны предусматривать обязательное обследование пациента в на медицинском стационаре. При этом клиническое обследование должно включать консультацию не только специалистов, профиля которых соответствует ментор-организации, в отношении которых предъявлен иск и назначенной экспертизы, но и специалистов снежных дисциплин, а также использование всего комплекса самых современных методов диагностики. Проблема оптимизации расследования путем отнесения сроков производства экспертизы и сроков следствия. Важное значение приобретает вопрос о законодательной регламентации о и оптимизации сроков производства экспертизы путем внесения 73 федеральных законов, понятия как начало течения сроков проведения экспертизы, порядок по возможному продлению. То есть зачастую следствия и суды недопонимают, почему, например, месячного срока не хватает для изучения, например, трех коробок уголовного дела с соответствующей документацией и так далее, и постоянно оперируют так называемыми месячными сроками, хотя четко регламентирован вот этот месячный срок, в принципе, он на сегодняшний день и не прописан. Отсутствие стандартов критериев оказания помощи. Оказание помощи приводит к разной трактовке и неозначенной судебной медицинской оценки последствий дефекта оказания помощи. Отсутствие единого перечня правил оказания медицинской помощи необходима разработка методик расследования так называемых итрогенных преступлений. Но вот в отношении этрогенных преступлений не могу согласиться с этим понятием преступлений, хотя уже и Следственный комитет успешно защищает свои рекомендации диссертации по данному понятию этрогения это все любые нежелательные последствия оказания медицинского пособия. Поэтому так называемые энтрогенные преступления, я считаю, что они недостаточно верны. Так как именно грамотная система и стандарты оказания помощи служат критериями экспертной оценки качества оказания ее, и полагаем, что данные стандарты могли бы помочь в подготовке научных, именно обоснованных заключений при проведении комплексной экспертизы, особенно в случае а, летального исхода. И отсутствие единого понятильного аппарата, используемый экспертами в заключениях. Например, в заключениях часто используют термины ошибки, погрешности, недочеты, упущения, неполноценность, Вот опять же понятие ошибка, если <смех> вернемся э, к ситуации до 93 -го года, когда в правовом поле понятие врачебной ошибки рассматривалось как, например, несчастный случай. И в уголовном праве, в уголовном праве судопроизводстве рассматривалось как врачебная ошибка, допущена именно в условиях обоснованного риска. И в общем-то <смех> до 93 -го года крайне редко врачи количество уголовной ответственности только когда было. Доказано прямое сочинение вреда, и при этом присутствовали именно элементы халатности и негрежности. Поэтому на сегодняшний день понятие врачебной ошибки оно присуще конечно, сугубо только медицинскому сообществу. То есть юристы на сегодняшний день они не понимают, что такое врачебная ошибка. Но есть понятие недостатка, есть понятие дефект, понятие причины следственной связи, и то она должна или быть, или не быть. Если она есть, то она, конечно, должна быть прямая. Но если причина связь не непрямая, например, посленная, то в данном случае уже мы говорим подавляющем шоссе, о гражданском судопроизводстве. Исследование имеет документацию, анализ качества ее ведения, определение официальных исходящих данных, определение, опять же, полноценности и достаточности информации, и выявление соответствующих технических недостатков, и определение правильности оформления. И обусловлено это рядом с следующим фактором. В подобных случаях анамнез может быть далек от истины, вследствие умышленного или бессознательного искажения фактов, ретрогдатной амнезии, поэтому любой диагноз должен быть обоснован на объективных данных. И следственные органы обычно интересуются, например, наличием алкогольного объединения, пострадавших и подозреваемых. Поэтому в подобных случаях в карте больного должны присутствовать как минимум сведения о нем по установленной форме на идеале от количество количества глинтонок в крови мочи. Если травмы не смертельные, и пострадавшему оказывают медпомощь, то в момент экспертизы подавляющая часть информации она уже может потеряться. Например, ссадины, кропотеки, признаки стрясения мозга, исчезают бесследно, переломы заживают. И очень часто документы в той или иной части, где должно быть подробно описано повреждений носят не описательный, а диагностический характер. Ушибные ткани, резаные раны и что может ввести в заблуждение, так как инцисты могут неправильно установить механизм образования повреждений. И нередко диагнозы противоречия друг другу. Один врач интерпретирует рану как рубленым, а другой как ушибленным. А при отсутствии признаков поражения установить это невозможно. Нередкие, более грубые формы небрежности при обозначении локализации перепутывают в стороны. Встречается неопределенность записи и неясность формулировок. Множественные побои, красные пятна и так далее. Данные меддокументации могут быть положены в основу заключения только в том случае, когда диагноз подтвержден объективной картиной. Данное повреждения невозможно установить, если не отмечены характера корочки насадения, цвет кровопотека характер содержимого в а, при пункциях, хирургических вмешательств, признаки заживления ран, степень выраженности признаков сращения и переломов, рентген исследования в динамике. Для оценки тяжести вреда здоровью, экспертам нужны данные, доказывающие наличие степени шока, комы, В Отношение наружных механических повреждений важно, проникает ли они в каких-то полости. По отношению внутренних являются они открытыми или закрытыми. А для диагностики тяжкого вреда, причиненного ожогами, необходимо указывать их степень и площадь. Открытый характер перелома должен подтверждаться обнаружением костных фрагментов на дне раны соответствующей записью меддокументации. И для экспертизы используются не только карты стационарных аблаторных органов, но и также справки, выписки, поэтому все сказано и к ним в том числе. Выявление недостатков и дефектов оказания медицинской помощи. Вот, особое внимание хочу обратить э, ваши на данные понятия, как недостаток, так и дефекты. И по этому поводу, кстати, первомские коллеги, насколько я помню, Владислав Владимирович меня спрашивал, да, э, То ли это у вас в практике используется, то ли вы откуда это берете. И учитывая вопрос Владимировича, я указал, кстати. Недостаток оказания медицинской помощи в любой несоответствии с современным стандартом, объемом качества, требованием актов, научно обоснованность, позиции доказательной медицины, принципов медицинской практики и теоретическим знаниям. И недостаток оказания помощи может не являться причиной неблагоприятного исхода и не иметь с ним прямой причинной связи, то есть не влиять на его возникновение. То есть недостаток достаточно для гражданского судопроизводства. В частности, данные с которыми я абсолютно согласен, взяты из учебного пособия и соответствующих методических рекомендаций о ненадлежащем оказании медицинской помощи под редакцией Павла Олеговича Ромодановского, Ковалева, Барина, страница 23, 24 за 2018 год, то есть достаточно свежие источники и теперь в тот же самый источник это тот недостаток показания медицинской помощи, который является причиной наступившего неблагоприятного исхода, либо имел с ним прямую причинную связь, то есть повлиял на его возникновение. То есть, если мы пишем дефекты, значит, мы однозначно должны установить причинно-следственную связь. Если прямая причинно-следственная связь, то подавляющее большинство, текающее в последующем установление тяжкого рога для причинения <как> летального исхода. И вот в качестве примера в рекомендательной форме, например, это я сам этот пример отразил. Например, медицинской помощь условия в условиях такой ТГБУ, СРБ. Было своевременно, правильно, полном объеме, согласно действующим статическим рекомендациям, стандартным приказам, мы указываем какие конкретно нормативно-правовые документы со всеми имеющимися ссылками, за исключением следующих недостатков, не состоящих в прямой причиной следственной связи, с неблагоприятным осходом в виде смерти следующего. Ну и указаны какие-то, например, недостатки. И то же самое, если мы говорим о дефектах. Например, медицинская помощь оказана в полной мере, согласно стандартам, приказам, протоколам, за исключением имеющих их эффектов, состоящих прямой причинно-следственной связи. Хочу обратить ваше внимание в качестве примера, в качестве примера, на одну из экспертиз, которая буквально пришла к нам на той неделе одного из ближайжащих регионов. Ну, Во-первых, экспертиза проводится в отношении надлежащего оказания медицинской помощи единолично одним человеком, одним экспертом со стажем три года. То есть данный эксперт оценивает медицинскую документацию в достаточно большом объеме. Вот указано в три года стаж, врач особо сложных экспертиз, соответствующие вопросы, касаемо ненадлежащего. По результатам проверки были выявлены дефекты оказания медицинской помощи. На этапе скорой помощи, на этапе скорой помощи в частности, отсутствует описание анамнеза жизни ребенка, описание объективного статуса, некорректное протяженое состояние ребенка, с двухсторонним не измеряется давление, ну и не проведены ряд других мероприятий. На амбулаторном этапе не проведены инструментальные исследования, нет осмотра соответствующих специалистов, неправомерное правомерного лекарственных препаратов Для ребенка первого года жизни, не приведен актив из социальной благополучной семьи в случае неявки, например, и так далее. Далее, установленные дефекты снизили качество оказанной помощи. Медицинская, однако, они не стала причиной возникновения у нее инфекционного заболевания легких и его закономерных осложнений, и не повлекли за собой какие-либо медпоследственности степи прямой причинно-следственной связи. Считаю также необходимым отметить, что согласно имеющимся данным, была здоровой. врачом рекомендована явка ребенка в поликлинику, ну и так далее. Далее, в следующем ответе данный эксперт указывает, что не представляется возможным выявить соответствующие дефекты и недостатки, потому что это хоть за рамки компетенции судебно-медицинского эксперта. Если в предыдущих пунктах на эти недостатки и дефекты этот эксперт указывает, то в последнем пункте он говорит, что это не в его компетенции. Конечно, напрашивается вопрос, почему экспертизу, так называемую особо сложную проводит эксперт, девочка с трехлетним стажем, и не считает нужным привлечь Никаких узких специалистов, например, обучающих гинеколога возможно, клинического фармаколога и так далее. Ну, видимо, потому что э, этого эксперта пока еще с особым здоровым пристрастием не допрашивали в Следственном комитете, не приглашали в суд и так далее. И поэтому, конечно же, э, выпускать такого рода экспертизы из соответствующего учреждения, государственного бюро с экспертизы, я считаю, нельзя. Но даже статья вот статья ОПК 200, где четко прописано, все мы прекрасно ее знаем, минимум два эксперта должно быть при производстве комиссионной экспертизы. И еще более интересные моменты, к чему в конечном счете приводит наша судебно медицинская практика, с нашими экспертизами, Здесь примеров из нашего региона в основном, и один пример из близлежащего региона. 109-я статья причина смерть по неосторожности». То есть на, по результатам проводимых нами меню экспертизы в нашем отделе. Здесь позиция обвинения. Заведующий хирургическим отделением «Причинил смерть по неосторожности» с нележащего не исполнения своих обязанностей. Позиция защиты. Доктор вину не признал. Выяснил, что врач не бровод, а, Б. Ранее осмотревший потерпевшему, ничего опасного не выявил. А, <coughs> пациент был адекватен, просил пустить его домой. Черепно-мозговую травму а. М получил позже, и доктор утверждал, что ему не было известно о диагнозе сотрясения головного мозга, поставленном в Вильшим скорой помощи врачу неврологом Установленные судом факты, доктор не провел полное обследование, осуществил лишь обработку стадии и отправил потерпевшего, страдавшего ДТП домой, хотя мог и обязан был диагностировать черепно-мозговую травму и наличие гематомы, соответственно, срочно провести операцию. Свидетели утверждали, что доктор не хотел госпитализировать, потерпевшего из-за отсутствия гражданства Российской Федерации полисом медицинского страхования. Ну и назначенное в конечном счете наказание по части 2 статьи 109 в виде лишения свободы сроком на один год условно без лишения права заниматься врачебной деятельностью. 117 статья «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».